Ребята, всем привет! Сегодня видео про будущее рынка недвижимости. Это второе видео. Практически месяц прошел э, с первого разговора с Пашей Репиным. Паша, привет! Привет, Иван! сейчас он стал инициатором этого второго ролика, сказал Иван, давай я расскажу, что происходит и поделюсь своими мыслями о том, что будет происходить именно на рынке недвижимости покупать, не покупать квартиры вкладывать туда деньги, не вкладывать короче говоря, сегодня Паша рассказывает всю эту историю, он туда нырнул с головой ногами и совсем этот месяц я реально не мог до него дозвониться, потому что а если дозванивался, то он меня слал лесом сразу же, работал. И, говорит вагон поэтому и ночами видимо работал да там или не так давай что за месяц произошло а, ну месяц был активный то есть мы понимаем что я доводили, помню, до, да. доводили до ума старые ставки вот, вот сейчас недавно относительно обозначили новые условия господдержки я вешаю на себя звание Ванги, потому что я угадал цифра в цифру, новую ставку по да. господдержке 12. 12, я в прошлом сюжете сказал, что от 6 до 12, вот. я не учел э, тот момент, что будет на само тело кредиты, которые можно взять, и это, как я уже в анонсе этого эфира написал, что это, наверное, кардинально может изменить ситуацию, потому что мы с тобой понимаем, что квартира там за 4 миллиона в Екатеринбурге это уже, ну, разве что комнатушка 19 квадратов, вот. а сейчас можно брать 6. И, там, имея полтора миллиона, уже рассматривать объект там, за 7-7,5 семь, за семь половиной. Более широкий спектр. Я вчера в какой-то аналитике читал, что по России это из 8% доступных превратилось в 80%. Ну, то есть того, что можно, в принципе, теоретически брать господдержку. Но здесь второй вопрос – это сколько у народа осталось денег. Честно говоря, в прошлых прогнозах я, скорее всего, ошибся. Потому что я предполагал, что спроса хватит на, там, на пару недель. <кх> Прошло уже почти 4. У меня есть ряд проектов, на которые все еще приходят люди с наличкой И они, к моему удивлению, откладывают, например, 10 миллионов квартира Они с этими 10 миллионами, судя по всему, сидят уже, продав что-то свое Ты звонишь им и говоришь, будете меня брать, я, в принципе, неплохо упакован Ну, то есть вы хотя бы можете меня там выдавать в аренду И уже что-то получается это с ваших 10 Нет, они, как бы это, они говорят, мы ушли думать Я полагаю, это моя гипотеза, опять же, что <coughs> речь идет о том, что все-таки ждут обвал рынка Ждут кто? Ну, покупатели. Вот те покупатели, которые с кэшем, которые уже понимают, что никуда этот кэш толком и не пристроит, долларов не купить, хотя доллар упал, есть определенные ограничения. Не улететь туда, куда хотелось. Даже Сочи, Краснодар уже раскупили полной. Ну и, видимо, ждут бросовых предложений. Извини, я тут сразу встрянул, ты цены видел в Сочи на недвижку? Если честно, у меня не хватает сил смотреть на а цены. Ну, поэтому там сейчас э, с, с твоими да. семью миллионами, знаешь, это только лежачок, э, значит, где-то с краешку на пляже. Да и то не факт, на пляже, на не пляже, факт на что на да. пляжах. <laughs> Нет, безусловно, э, я, я готов сейчас даже не то, чтобы прогнозы делать по рынку недвижимости, но рассуждать о рынке недвижимости только Екатеринбурга. Вот честно, то есть... Короче, давай по пунктам. Давай, давай. Вот месяц, что происходило? Ты много продал вообще квартиры? Нет? Народ бежит с деньгами. Я много вышел на авансы. У меня есть любопытный кейс, когда... Захотели, то есть обычно же ты продаешь физику лицу, а у меня есть недешевая квартира в проекте Брусники, Эльмаш, 140 тысяч за метр квадратный, и у меня ее решили выкупить э, инвестиционная компания, ну там на базе агентства, которая по сути занимается выкупом, то есть они предполагают, что нынешние 140 Сделав там ремонт, видимо, они продут там за 160. Я не знаю, что говоря, сделка еще не состоялась. Но факт в том, что на такую цену обратили внимание те, кто обычно выкупают обычно с большим дисконтом. То есть остальным выкупщик, выкупщикам я давал там... Это же предложение проанализировать. Они давали за него 4,5, эти сказали 4,900, и мы разберем. Ну, попробовали поторговаться, но торговаться дело неблагодарное в такой ситуации. Вот. И, видимо, делается ставка на то, что я сейчас называю тенденция рынка, это будущее обезжиривание продукта. То есть то, что мы сейчас видим с тобой в брусниках северный кварталы, тот паркинг с цветочками, с вот этой решеточкой, который больше на холл похож, вот, лучше, чем дом, в котором мы сейчас находимся, типового этажа, вот. Он станет таким эталоном продукта а дальше все пойдет на оптимизацию. Оптимизацию материалов, оптимизацию подрядчиков, ну, в плане благоустройства и так далее. То есть мы уже не посотрудничаем с компаниями. У нас, для, там, для понимания тенденции рынка, у нас ушел Норман Фостер, который должен был придачу даче башне построить еще там какой-то музей. И, соответственно, ушли все там, архитектурные звучные бюро, которые сотрудничали с застройщиками. Ну, это сейчас зашквар, что называется, работать с российскими застройщиками. Вот. И, видимо, в проектах такого уровня я сюда там ну более-менее приемлемый бизнес-класс, там Макаровский, Нагорный, Александровский сад, кто у нас еще прилично это что построил, ну брусника, понятное дело, то есть это будет такой раритет, как я это называю, продуктовый. И, видимо, они рассчитывают на прирост. Я не берусь судить, но факт стоит фактом. Вот вышли на 140. То есть есть ряд ЖК, которые сейчас уже построены, они со временем подорожают, так? Я не исключаю, что будут ценители, которые будут за это готовы переплатить на фоне другого предложения оптимизированных проектов застройщиков. Ты предполагаешь, что сейчас то, что будет строиться на рынке, это сильно упрощенные проекты? Ну, вышло несколько интервью топовых застройщиков в Екатеринбурге, где первые лица решили вы о том, о будущем. И для меня здесь довольно характерно, снова ну, там, Юрий Романович и Тен и его уверенность в завтрашнем дне, это отдельная история. Ну, тоже удивительно, но окей. Для меня более показательным стал Мордовин, которого ГМК, который в меня всегда выселял какую-то уверенность и так далее, но в его интервью я сейчас прочитал между строк, что, типа, ну, как-то что-то будет, мы что-то найдем, что-то, возможно, примем. Ну, там, типа, э, не факт, что даже если мы заменим на что-то свое, то это будет дешевле. То есть там очень много осторожных таких углов, где понимание того, что э, оптимизироваться придется. Факт. Э, получится ли при этом там, дать более низкий ценник, потому что народ будет, э, как бы, снижаться платежеспособности – вопрос. И мы понимаем с тобой, что ставка господдержки, хоть она и сохранилась на уровне 12%, но платеж, по сути, там, вырос в полтора-два раза. То есть там, ты раньше планировал взять 3 миллиона, имея миллион на руках, и платил бы 23 тысячи с какими-то более-менее приемлемым сроком, а сейчас это 33 тысячи. Где ты в семейном бюджете возьмешь дополнительные 10 тысяч на долгую перспективу – это вопрос. В самом начале ты сказал, что а, некоторые люди ждут обвала рынка. А стоит ли ожидать обвала рынка в связи с тем, что цены выросли, покупать некому, покупательская способность снизилась? А, так может быть это все приведет к тому, что народ не покупая эти квартиры, продавец будет вынужден снизить стоимость этих квартир и случится тот самый обвал. Вообще, там пузырь это не пузырь, как это вообще все называется, то, что сейчас происходит, потому что ну, цены-то росли со скоростью пузыря мыльного какого-то. Да, я уже говорил, что в таком росте цен, по сути, вплывать ну, сам потребитель. Потому что, имея инструмент этой господдержки, символическую ставку, как она сейчас кажется, 6%, Туда лез, лезли все, кому не лень, у кого там лишние 500 тысяч завалялись, все, теперь прокрутим через недвижку, купим себе что-нибудь, продадим потом дорожь. Поэтому пузырь <coughs> в каком-то видео он формировался. Если говорить про вал на вторичном рынке, давай разделим вторичный, и первичный. Вот вторичный рынок, причем не говорим опять же про свежие дома условного УГМК и так далее, который по сути первичный рынок и в перспективе даже еще лучше, чем то, что мы увидим через год, через два. Мой прогноз. Вот. Мы не говорим про такое, книги там, Хрущевки, Пентагоны, вот такая история, да? Тут э, разнонаправленная история. Потому что хорошее предложение, безусловно, вымылось. Э, денег, людей с деньгами стало меньше, потому что часть из них положила на счета, да, там, по 20% на 3 месяца. Но мы сейчас, вот, гипотетически, э, два вопроса. Когда эти люди выйдут с этими деньгами, то есть они же, скорее всего, положили в начале месяца, у них там 3 месяца, кто-то на 2, может быть, там разные были программы, э, дай бог, ситуация вокруг как-то стабилизируется, улучшится, и Центробанк снизит свою ставку, значит, вклады уже не станут такими привлекательными, и они с этими увеличенными на 20% годовых, не месячных, вот. а деньгами снова, вернутся, перерыв, снова станут перед и что, и куда. Стройка, но будет довольно рисковая. Сейчас же ходят еще там, помимо господдержки, ходят еще слухи, пока, по-моему, это не принято на, на скандальном уровне, что начнется поэтапное раскрытие скроу счетов. То есть, как бы, та программа, которую два года лоббировали, как супербезопасная история, что вы отдали деньги, даже если застройщик вдруг решит схлопнуться и уехать на Кипр, то ваши деньги лежат в банке, она уже не совсем та. То есть, там, 10% террасы откусили условно, 4 миллиона ты положил на эскроу, 400 тысяч забрали, чтобы поддержать застройщику. Кого удастся поддержать, вопрос. Вот. И вполне возможно, что эти вот люди, которые сняли деньги со счетов, снова вернутся ко вторичке. Ну, ко вторичке, которую подавать в аренду, хотя арендный рынок и так уже преднасыщен. То есть, вот это для меня вопрос. Хотя общая тенденция, если не брать, вот что люди, вернувшиеся после того, как положили на вклады, она к тому, что э, хорошего предложения мало, покупателей все меньше, э, там, размен на новостройку снова возможен, потому что появилась господдержка, значит, там, свою вторичку дешево сливай. Ну и, в общем-то, скорее всего, да. Не обвал, но корректировка цен в меньшую сторону, я думаю, все еще будет. На вторичке? Да, на вторичке. А на первичке? На первичке возвращается вопрос, который, ну, на мой взгляд, еще не прояснен. Но вроде как банки сначала говорили, что это так есть. То есть осталась ли семейная господдержка на уступке физлиц? То есть не на предложение застройщика, а на уступки тех физлиц, которые покупали что-то когда-то, передумали, не знаю, побольше решили взять, ну и продают тебе дешевле застройщик. Мы вернемся к кейсу, который я озвучивал на прошлом эфире, что у меня там 5 миллионов квартира, у застройщика 7,5. Кейс этот не разрешен до сих пор. У меня за 5 еще не забрали до сих пор. И как бы а, я думаю, что если семейная ипотека на физлиц с апреля заберут, как это семейная репутека сохранится, хотя сегодня я звонил в крупный банк, у меня есть решение одобрено до 1 апреля и застройщик мне говорит, ничего страшного, получить решение по объекту, мы его продлим, я звоню в банк говорю, вы действительно продлить? Он говорит, ну блин, короче, мы пока вот можем отвечать только до 1 апреля дальше хрен его знает, поэтому у меня сегодня вот после утреннего ЗНК сомнение а сохранят ли ее, там, для физлиц например, ну это бог с ним, но если сохраняют, то вот эта масса, она же тоже выплывает на рынок у кого-то там с работы что-то идет не так, и, ну, все вот эти вот инвестиции сливать начинают, и застройщик оказывается перед выбором, что таких, как я, сливающих на фоне их 7,5 миллионов квартир за 5, много, и тот, та часть, которая семейная ипотека, тут лучше у застройщиков поинтересоваться, но я думаю, что какая-то доля рынка этого все равно была, да, она получается вымывается не за счет ассортимента застройщика. но ну, не берут у тебя квартиру. уже сейчас, я недавно видел прикольную картинку, может быть, вставим ее в сюжет, что, а, типа... Нет ничего лучше выспавшейся девушки из-за из дела потому строчками. Дневной сон очень сильно помогает. Ну, то есть как бы, есть возможность днем и прикорнуть, потому что не такой большой спрос. Вот. и как бы я думаю, что эта тенденция будет нарастать. То есть если сохранят э, ипотеку для семей по уступкам физлиц, если не будет как-то оперативно решен вопрос, а как нам через Казахстан, через еще какую-нибудь Турцию или еще что-то завозить вот тот самый материал, который мы обещали, и там придут какие-то дешевые аналоги, то, ну, мне кажется, расти там точно... Никуда. Ну, мое ощущение. Хотя, себестоимость, ну, вот мы сейчас в интервью с тобой брали застройщику, он уже сказал, что 30% это их прогнозируемый прирост к 122 года, среднего по материалам. Ну, я не верю, что неглишка вырастет на 30%. Да, ты прав, там изначально был большой резерв. Да, сейчас придется понимать, что это резерв не на твою маржу, а на то, чтобы пережить трудные времена, но на новостройках... Я предполагаю какую-то более-менее стабилизацию, все зависит от дальнейших шагов правительства, да, условно, но никаких там резких движений и в минус, что типа вам начнут распродавать на базаре, как это, там, типа с дисконтом 20%, и в плюс, я не думаю. Ну, по твоим ощущениям сейчас подуспокоилось все? По моим ощущениям, ну, за эти 4 недели ушли именно паникеры. Остались рассудительные люди, которые, у которых есть своя какая-то взвешенная позиция. Кто-то там, типа, ну вот, там, я дождусь, пока у меня придут деньги со вклада, вот я там какие-то деньги доработал, если в стране более-менее ситуация, то я найду себе, что у застройщика выбрать. Кто-то, э, там, я уже не верю ни в какого застройщика, там, если что-то пойдет не так, кто мне это будет достраивать, я вот лучше здесь вторичку какую там свежую возьму. Кто-то вообще, там типа, э, в аренду, что-то прокрутить, взять и так далее. Но это все люди уже со взвешенной позицией. Те, кто паникует у нас уже появилось э, горизонт планирования больше, чем раньше. То есть мы понимаем, что с 1 апреля по 1 июля вот такие условия господдержки, вроде как сохранение семейной, дальневосточной, но у нас это не касается ипотеки и так далее. То есть у нас хотя бы появилось понимание будущего. В условиях понимания будущего, э, как это, паникерских решений будет меньше. То есть это будут не такие переговоры, как я тебе рассказывал в прошлый раз, что типа торгуетесь, нет, скажите спасибо, что не повышаем. Вот, вот этого не будет, потому что у человека уже нет элемента паники. Он типа ну не торгуйтесь, ничего, недельку еще посидим, посмотрим, как вы продаваться будете. И будет, наверное, прав. Вот, поэтому я думаю, что э, я вижу, что спрос, к моему удивлению, все еще сохранился. Э, я вижу, что... Обменные цепочки на вторичке это мой конкретный кейс. То есть, у меня была продажа вторички. Я говорил, что превратиться все это не в продажу это еще отдельный момент. Да? Любая продажа риэлтора сейчас превращается вот в моей практике, помимо этого исключений, превращается, по сути, в обмен. То есть, клиент с тобой там месяц назад заключил сделку на продажу, ну, это не месяц-полтора. Говорит, продавайте. не вопрос там такая-то услуга стоит только то Но сейчас, чтобы ему что-то продать, я создаю им отдельную Google-табличку, я, конечно, там с ними не езжу по их встречным вариантам, потому что это не услуга обмена, да. но в целом я создаю им Google-табличку и говорю, накидывайте, что вы хотите, будем за этим ассортиментом следить и смыкать вот эту вашу сделку в цепочке купи-продай. Люди боятся даже день на деньгах сидеть. Вот я сейчас продаю, например, дай бог, продам квартиру за 8 миллионов, беру за 13. Вот мы эту сделку делаем день с день. То есть с нами расчетывается тот, кто нам дает 8, мы эти 8 направляем, тут же берем ипотеку и в 13, потому что ну хрен его знает, что будет дальше. Нас уже вот эти два месяца приучили, что хрен его знает, что будет завтра. Слава богу, на мой взгляд, какое-то ощущение гипертревожности прошло, но понимание того, что все может пойти не так в любой момент, оно осталось. Что говорит э, сообщество риэлторов? Но Вы же общаетесь там в тесном кругу. Слушай, ну про сообщество риэлторов тут интересная тенденция нарисовалась. Она на не относится к потребителю. У Меня, наверное, многие коллеги смотрят. Здесь у нас пытаются сейчас запустить не бизнес-клуб, а клуб риэлторов, да, для вот общения, что называется, специалистов, которые стремятся развиваться, обмениваться мнением по рынку, какое-то обучение комплексное проходить и так далее. И я, честно говоря, вот в такие форматы, Верю гораздо больше, чем в то, что эти кризисные времена позволят нам пережить какая-нибудь UPN. Честно. То есть, тело движения от вот таких инициатив. Давайте создадим какой-то клуб, частный, да, пусть коммерческий, но как бы с пониманием того, какая там будет начинка, гораздо более, они, на мой взгляд, деятельны, чем как это я, честно говоря, не знаю, как ассоциации помогают. Но это отдельная история. Что говорит сообщество? Сообщество договаривается. То есть я рассуждал об этом еще три недели назад. Я говорил, что, ребят, у нас есть чат продажи, ну просто прямые продажи, там типа продам столько-то, не знаю, там вознаграждение за покупателя столько-то. Должен появиться чат обмена. Ну то есть типа не просто продам, а, например, обменяю свою двухкомнатную квартиру с вашей доплатой до 3 миллионов. Мне вот 3 миллиона надо выдернуть, я, например, там у знакомых их занял, учеб, да, там. Вот. И как бы обменяю с вашей доплатой. И действительно этот чат появился, не я его создал, к сожалению, я только сигнал и воздух появил. Ну то есть, а если уж говорить, скажем так, о благо при ну, да хорошо положительных назовем так моментах для рынка недвижимости, который нам сулит вся эта супернегативная история со спецоперацией, это чистка наших рядов профессионалов и псевдопрофессионалов. То есть те, кто рассчитывал сидеть здесь налегке, продавать мечту, а хрен знает, достроить, не достроить, вообще не понимал, что такое скроу, вообще не понимал, кто из чего стоит, вот просто там типа, где больше комиссия, а вот здесь 4 платят, а вот туда там, иди, неважно, ну вот, вот их вымоет. Те, кто э, паразитировал, вот такие, кстати, сейчас появляются, это надо отдельно сказать, то есть те, кто вообще не ходят с клиентами на просмотр, а смотрят твои чаты, Говорят, вот, типа, вот, переуступочка есть, а предложу-ка я коллегию, у которой есть клиент. То есть это не просто вознаграждение за покупателя, а вознаграждение агенту за агента покупателя. Какая-то сложная конечно, цепочка, я в ней запутался, я в вот, итоге всех бесполезных звеньев из этой цепочки убрал, но появляются такие паразиты рынка, которых, на мой взгляд, вся эта ситуация вымыет. То есть если в твоей услуги я вернусь к этой теме. Если в твоей услуге нет содержания, если у тебя нет понимания вот этой обменной истории, если ты не даешь клиенту еженедельную статистику, как идет твоя продажа, что ему можно купить взамен, а как изменились ситуации по тем, кого можно купить взамен. Ну, то есть вот не склеиваешь вот всю эту непростую историю, не просто, раньше же как было, раньше вот ты взялся за продажу, ну, вот, там, 8 миллионов квартиры, ну и что, ну, бы... Человек спокойно говорит, есть покупатель за 8, давай продадим. Я, там, у меня решение, во-первых, оно действует 3 месяца, а не до конца месяца. Во-вторых, как бы, ну и с деньгами посижу, что-нибудь с тобой внимательно поищем, там за пару месяцев найдем. А в-третьих, как бы, что, у меня с работой все понятно. А, Паша, последний вопрос. А как ты считаешь, через какое время нам стоит с тобой снова встретиться и записать третье видео на тему, что ждет рынок риэлторства? И я надеюсь, уже это последнее видео в этой серии будет, чтобы мы уже сказали, ну все, ну все вот сейчас будет вот так не то чтобы я заинтересован чтобы мы с тобой каждый месяц записывали какие эфиры но я боюсь что состояние такой стратегической неопределенности то есть что вот что будет до там, 1 июля пока мы понимаем условия господдержки можно рассуждать опять же с опаской на то как там развивается ситуация на границах с соседним государством и так далее то да? есть ты думаешь 1 июля да нет, я думаю, что сильно раньше должно какое-то изменение произойти, но, ну да, давай 1 июля, чтобы что, месяц чистить, каждый месяц чистить, что тут. Пока мы понимаем, вот, обозримый горизонт. За это время, за это время, я думаю, изменится ситуация с импортозамещением, которая пока, кроме условных заявлений. Да, что там в Турции строят, что турки с нами дружные, поэтому турки нам и будут помогать строить и материал поставлять. Никакой конкретики я не вижу, что на что заменится, как, как это там, сколько это будет стоить и так далее. Да, я думаю, что там апрель, май, июнь, три месяца прекрасное время, чтобы как-то оглядеться вокруг, понять, как это все работает. Вот. Супер. Паша, спасибо тебе за э, интервью, за этот э, комментарий. Пока еще не совсем он может быть такой радужный. но а что сейчас, как? Друзья, на этом все. Заканчиваем это видео. Спасибо, что смотрели. Пишите вопросы, если вы хотели что-либо спросить у да, Павла. Я буду активничать. У меня, если вы хотели что-то спросить, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно, чтобы эти самые видео к вам приходили и не терялись в потоке информации. Ну и все. Всем пока. Да прибудет с вами муза.